Всем привет, ребят! Давайте с вами в этом видео сегодня разберемся, будет ли у нас биткоин расти в ноябре и рынок в целом. Сколько уже можно нас стерилизировать и стоять на одном месте, потому что хочется всем, хочется какого-то роста, движения. Или наоборот, те, кто ждут ниже падения, да, они хотят подловить биткоин пониже. Поэтому давайте разбираться, куда и какие шансы сейчас пойти биткоина, да и рынка в целом. Ну и пока мы не начали, если не тяжело, поддержи это видео лайком и пишите сразу комментарий, куда вы ожидаете биткоин в новом месяце ноябре. Ну и не забывайте подписываться на телеграм-канал, там я даю информации намного больше, поэтому залетайте. Welcome! Итак, давайте вкратце взглянем на график. Самое интересное это то, что на прошлой неделе у нас появилась хоть какая-то волатильность. Биткоин вышел с этих 19-20 вечных да, и дошел до 21 тысячи. Я там в трейдинге часть брал он с 19 покрыл по 2800. И давайте посмотрим, что сейчас он нам рисует. Но если брать вот глобальный такой бычий клин, который у нас здесь виден, на графике, это мы с него потихонечку вышли. Мы вышли ложно или истинно, я не знаю. Если истинный выход это, то вообще цели вот такого клина вверх на отработку это вообще 1040 45 Понятно, что сейчас мало верится в данные цифры, но как минимум потенциал пройти в район 25-28, а может и 33 мы с вами, если не в ноябре, то к концу этого года в принципе можем и увидеть. Неделька у нас закрылась в принципе неплохо, выше 2600. Нам бы месяц еще закрыть, вот последний день сегодняшний, выше этой отметки и было в принципе здорово. На самом деле тон рынку задал именно S&P 500, ну фондовые рынки, потому что видите здесь... Пошел очень хороший рост, несмотря на очень ужасные отчетности компаний, которые входят в S&P 500, такие как, например, Amazon, Google, в особенности Facebook, который ловил палку на пятиминутной свечи на минус 25%. Думайтесь, кто, кто здесь шиткоин, да? Вопрос к Фейсбуку. И несмотря даже на это, э, рост индекса э, пошел вверх, очень сильно он вырез. Сегодня допускаю, конечно, коррекцию после такого роста, но здесь, видите, есть еще куда идти. Если индекс у нас дорастет до 4000 пунктов, там 400, то в принципе биткоин мы можем увидеть тоже в районе 22-2500, а может даже и и 25 чтобы сходить вверх э, вот этого канала либо даже выбыть, э, собрать ликвидность чуть выше там 25 500 то есть вот так как-то а потом уже вниз или еще выше на 25 чуть-чуть вот так и потом вниз единственное что напрягает в начале нового месяца 2 числа у нас фрс опять будет скорее всего поднимать ставки на 75 базовых пунктов будет выступление Паула также на этой неделе будет отчетность остальных компаний 253 из них отчиталось я вам уже сказал очень ужасные были отчеты единственное что спасло Tesla и Apple держались на плаву не показали отрицательных результатов но еще 100, более чем 150 компаний с SP500 на этой неделе будут давать отчетность они скорее всего будут опять же таки очень плохие поэтому поднятие ставки плохие отчетности. В принципе, все говорит за негатив. Но мы видим все равно S&P 500 начал немножко расти. И у меня сложилось такое мнение, что скоро будут там 13 или 15 или 17, не, не помню точной даты, выборы парламентские в США. Да? И может из-за этого они создают видимость такого роста, да, что все хорошо, видите, мы растем, там, может рынок разворачивается. Ничего вечно не может падать и может какого-то дадут позитива да, нам на полмесяца и как раз рынки перейдут тем значением, которые я до этого называл. Поэтому вот здесь вот это и есть там единственная надежда на рост. Потому что по всем показателям, признакам все идет тому, что нас ожидает как минимум либо мы будем на месте стоять, либо очередное там падение. Потому что если мы взглянем, давайте месяц возьмем на индекс доллара, то мы видим, еще есть куда ему расти. Я там в предыдущих видео говорил, что э, район 120 мы можем прийти. Это будет как раз то место, где мы можем развернуться по индексу и доллар уже не будет э, укрепляться, как раз на то время уже ФРС не будет поднимать ставки и пойдет коррекция вниз. И тогда уже начнут разворачиваться рынки и будет у нас рост. Но это уже может случиться в начале следующего года. А пока еще расти есть куда, и ставки, как вы видите, ФРС поднимает. Напомню, вот эта поддержка, она является 20-летней давности. Она очень сильная, вряд ли индекс доллара пройдет, поэтому где-то 117, 120. Вот здесь уже надо пристально следить. Если отсюда пойдет коррекция, то можно выдыхать и надеяться на то, что рынки у нас будут потихонечку восстанавливаться. Теперь давайте в краткосрочной перспективе и да, Под портфелю пройдемся там, инвестиционным, например, и если там трейдинговая часть. Как я уже сказал, тренинговую часть 2800 я закрыл. И вот здесь, смотрите, у нас был тест уровня там, 21 раз, второй раз. И если мы к нему сейчас третий раз придем, то в принципе это уже будет означать плохо. Зачем третий раз его тестировать? Это будет означать, да, мы можем еще отскочить чуть-чуть. И потом все-таки можем пробить и вернуться вот эти вечные 18500, 1920 по биткоину. Но если защитим вот эти двадцатку, то в принципе как раз можем прийти к целям 22.500, 25, а может даже выше. Также не исключаю, что можем протестировать еще и зону 19.600, 19.700, чего бы вообще не хотелось. Но я-то, например, трейдинговый час с короткими стопами попробую все-таки здесь, если биткоин спустится в районе 20, 20.100, 20.200 подловить и взять, опять же таки, краткосрочный, среднесрочный лонг с коротким буквально стопом, там 100-200 долларов руками буду закрывать. Что касается в долгосрочной перспективы, ребят, здесь я тысячу раз говорю, 60% моего портфеля находится в криптовалюте. Вся вот эта область, 19-17, все что есть, это не ошибка, что вы покупаете. Потому что если мы взглянем вот на такой график капитализации биткоина, как она увеличилась с тех пор, как сегодняшнего дня, по-моему, стукнуло 14 лет, как неизвестные под псевдонимом Сатоши Накамото придумали, там, сделали белую бумагу по биткоину, вы видите, как растет капитализация. Сначала сумасшедший рост, коррекция, сумасшедший рост, коррекция, чуть меньший рост, коррекция, уже такой плавный рост, но все же большой здесь коррекция. Обратно уже такой идет плавный рост. И опять мы идем коррекция. И здесь видите красная у нас идет поддержка. Синяя у нас идет сопротивление. Все мы вот эти года в принципе идем по ним. Ну и вы видите с каждым разом у нас рост все становится меньше и меньше. Потому что капитализация биткоина она уже огромная. Она увеличивается. Чем больше она будет увеличиваться. Тем меньше будет становиться волатильность. Ну как минимум по биткоину. Поэтому в долгосрочном портфеле абсолютно без разницы. Взяли вы по 19, взяли вы по 21, взяли вы по 17 или по 16. Если вы приняли конкретно решение инвестировать в криптовалюту, да, в особенности там, биткоин, эфириум такие более сильные монеты, то вам не должно быть там страшно и вы не должны ничего там пугаться. Потому что абсолютное дно вы никогда не выкупите. Это я вам говорю 100%, ребят. Поэтому здесь такая ситуация. Мы, например, можем пойти на 25-28, потом финальное снижение, и оно, опять же, таки не обязательно должно быть обновление лоев. Очень многие ждут там 16-17. Вот здесь, конечно, вероятность там обновить лои, все-таки установить там окончательное дно, там резко проколоть, да. А здесь вариант большой. Но сходить там на 10 восемь, как многие ждут, это очень маленький шанс. Поэтому если вы там просто хотите закупиться и готовы закупаться только там, то вы, ребят, можете не дождаться. И те, кто кричат особенности очень сильно, что это там не дно и здесь покупать рано, я буду покупать ниже. Будьте уверены, они не купят ни по 16, ни по 14, ни по 12, потому что им будет страшно, как и здесь. Это не инвесторы, это люди, которые просто э, говорят... И почему я говорю, ошибка не будет. Потому что э, как минимум, чтобы не было, даже если все хреново там с биткоином будет, и, например, уже не будет следующей фазы роста, там не перебьет он свои 64 тысячи, как минимум отскок в район 30, э, может и 40 тысяч мы увидим, понимаете? И там уже будете принимать решение выходить с этого рынка или не выходить. Но я более очень уверен, если мы пойдем сейчас на вот эти значения 28, 30, там 25, то... Все те, кто кричал 19-17 но это херня, они э, будут ловить ужасная фома, потому что насос накачает до такой степени, что там 2 x 3 x по некоторым э, монетам их заставит покупать по 25, уже по 28, по 30, и они будут э, везде кричать, то вот он разворот рынка, мы растем, мы идем на 100 тысяч. И вот здесь уже я бы, скорее всего, вам рекомендовал, если не все, то зафиксировать э, прибыль. Потому что вот именно от этих значений, если будет рост, там уже может быть жесткая коррекция. Вот как раз их жестко и поброет. Потому что потом мы с 30 легко можем сходить и на 17-16, как все ждут. Или не обязательно обновлять лои. можем спуститься просто в район там, 20, те же самые 19. И потом уже через какое-то опять накопление, там месяц-три полгода, потом уже развернуться и идти вверх. Поэтому у меня стратегия такая, то, что я набирал по 17-19, 60% портфеля, если мы доходим 28-33, ну это уже будем смотреть там по рынку, да, я там буду принимать там решения, как мы движемся, что там происходит в мире, то там бы я, конечно, полностью разгрузился. Сидел бы в долларах, ждал бы жесткой коррекции после такого роста и набирал бы уже на те объемы профитные заново криптовалюту. Но те 40% в портфеле, которые у меня в стейблкоинах, они как раз и предназначены для вот такого спуска там, в район 16-17, а может даже ниже там, 14, может даже там, 12, я не знаю. Поэтому там я буду усреднять. Но если мы пойдем сейчас в рост очень резкий, то я не буду испытывать фома, потому что 60% портфеля у меня находится в криптовалюте. И я более чем уверен, биткоин, чтобы там не было, мы еще увидим 30 и 40, что позволит, еще раз повторюсь, и выйти, и даже заработать то, что мы набирали по 17 и 19 тысяч. Но это, ребят, все равно только мое мнение. Вы решения принимайте самостоятельно, анализируйте самостоятельно и инвестируйте только те деньги, которые готовы потерять, потому что любая инвестиция подразумевает под собой риски, и риски нужно учитывать. Вы видите, что даже самые топовые компании они рушатся, бывает закрывается, а ситуация в мире у нас очень и очень шаткая. Вот такие мысли у меня, что будет происходить с рынком. В принципе, я э, рассчитываю что ноябрь, как минимум половина его у нас может быть зеленой, я надеюсь на это. Если нет, то опять мы вернемся в эти скучные там 18-19 по биткоину, может обновим лои. Каким-то резким выносом. но ну и все равно к тем целям 28-30, что я назвал, как минимум вот это мы сюда придем, где увидите зеленая зона. Потому что здесь вот она как магнит. Здесь просто сумасшедшее количество ликвидности. Здесь есть кого брить, шортистов выбивать а лангистов заманивать. Поэтому здесь будет очень такая сильная мясорубка. Если сюда дойдем, я скорее всего полностью буду выходить в USDT и смотреть по ситуации, что будет продолжаться дальше. А на этом у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Всем вам желаю удачи, всем профита, всем пока!